Это маленькое дополнение к нашим урокам. Сейчас мы будем отрабатывать двойки на перемещение ног, но а, по принципу вход-выход. То есть я как бы делаю удар и выше. Если мы двигаемся с партнером, я делаю атаку, он делает какое-то защитное движение и сразу пробует а, ответить. Соответственно, я как бы раз-два буду ответить. Вход-выход. Тоже на все руки, на все виды удара руками и на все перемещения ногами. Сейчас начинаем по схеме левая рука, левая нога. Раз, и эта же нога упирает, правая рука, два, будет. Вот. Боковой танец. Раз, два. Снизу. Раз, два. Сверху. Раз, два. Backist. также, смотрите, делаем. Раз, два. Ну, э, кто-то применяет, кто-то сможет, дременит, кто-то нет. Ну, как минимум, для развития очень хорошо. Итак, начинаем. Левая нога, левая рука. Сейчас удар левой рукой, но шаг будет правой ногой задней. Начинаем. Раз, подошел и выход. Теперь правая рука, задняя и передняя нога. Передняя. Задняя рука, задняя нога. Итак, следующее упражнение. Удар передней рукой, выход передней ногой. То есть выход и вход. На все удары базовой руками. Теперь выход делаем задней ногой, но удар передней рукой. Медленно. Оттяжечка. Вход. Еще раз, задний. Оттяжка и задний же вход. Следующий выход. Вход. Это у нас удар уже будет задней рукой. Но выход передний. Выход. Вход. Следующий выход. Выход. Вход. Задняя нога. Задняя рука. Медленно. Следующее упражнение довольно-таки сложное, действительно сложное упражнение, потому что здесь уже мы комбинируем перемещение по прямой линии со смещением в сторону. То есть здесь уже идут тройки. Их можно отрабатывать только тогда, когда вы действительно хорошо отработали уже там единички, двоечки уже на автомате работают. Тогда можно работать и тройки. Суть Это какая высшая математика какая-то. Мозги начинают пипеть, когда отрабатываешь. Итак, ну вот медленно начинаем. Сейчас мы просто вам покажем на, на прямых ударах. Все те же схемы работают и на боковых, и на оверх, на дахкиеся и так дальше. Двигаемся по прямой, работаем только прямые удары сейчас. Джек, кросс, но двигаемся, смещаемся назад по прямой, два шага, а потом один шаг в сторону. Смотрим. Итак, левая рука, левая нога, начинаем движение, Пошли. Раз, два, и потом эта нога сейчас двигается в эту сторону. Ты. То есть как бы мы еще немножечко, чуть-чуть быстрее пошли. Раз, два, три, сместились, пробежал. Вот вот. Та же самая ситуация сейчас. Раз, два, только смещение уже идет в эту сторону. В боксе такой шаг он редко используется, но в смешанных единоборствах довольно эффективный, потому что здесь хорошо идет и очень довольно эффективно заходит. Поэтому сейчас пробуем. Следующий, левая рука начинает двигаться, а, ну, удары наносить, но смещение начинаем с задней ноги, медленно. Раз, два, и это же нога следующая идет, в сторону уходит. Итак, сейчас задняя рука, начинает движение, и передняя нога, медленно. Раз, два. Следующая связочка – это задняя рука, сзади нога – движение. Медленно. Раз, два, и здесь шаг в сторону. Три. Следующая серия маленьких отработок – это перемещение вперед со смещением уже в стороны. То есть, начинаем. Левая рука, левая нога и… Смещение в Медленно. Раз, два. Следующая связочка у нас, передняя рука, задняя нога. Здесь есть особенность. Начинаем двигаться. Раз, два. И если у нас по очереди должен идти этот шаг, то вперед мы шаг как бы не сделаем, но мы сделаем как бы, вот смещение по кругу сюда. Поэтому получается такая штука. Раз, два, три. Смешный. Раз, два. Раз, два Задняя рука, третья нога. Раз, два. Сейчас пока. Раз, два, три. Итак, сейчас следующее упражнение. Всю нашу схему э, перемещений мы будем отрабатывать в движении, как бы, игра в бой пятнашки. Начинаем э, с более простого. Партнер меня атакует только передней рукой. Причем по очереди. То левой рукой, то правой рукой. И только прямые удары. Я делаю смещение под э, переднюю руку. Вот, раз, в данном случае в правую сторону. Буду отрабатывать прямые, боковые, снизу, сверху и подрисать. И каждый раз меняем стойку. Я делаю такое как бы опережающее движение э, на реальный его удар. То есть, если он будет бить, на месте не достает, я не делаю. То есть, двигается как бы, я требую от него настоящей атаки. Ну, Легкая ну, в смысле. Начинаем. Да, вот так. Да. Вот осторожно. И сразу поменяем ноги. Вот, зайди на спот, зайди на голову. Да, роды. И он делает, да. Я могу раз спечатать или корпус. И меняем руки также по очереди. Итак, его правая правой левая. левым. Да. Следующая отработка, это уже моя э, передняя рука, левая, но смещаясь я правая начинает движение. Соответственно будет на правую медленно, вот, смещаясь сразу в эту сторону. Здесь, прямой, боковой, а как так дальше. Начинаем. Передняя рука, задняя нога, но смещение уже идет в цирку, в сторону. Здесь уже зеркальные руки. Его правая рука, моя левая. Делаем медленно. Да. Раз. Очень важно, чтобы эта нога начала первое движение. Сейчас ошибки период вот так. Раз, потом два. Старайтесь сразу же смещаться. Итак, начинаем. Теперь, э, работаем задняя рука на смещение передней рукой то же самое партнер атакует сейчас правой рукой я смещаюсь в сторону под переходим правая рука и задняя правая нога Следующее упражнение. Я буду отрабатывать вот эту всю схему. Двоек с перемещением вперед, например, левая, правая. Вот Раз, два. Только уже как бы тоже свободно атакую в партнера. А, то прямые боковые все удары прорабатываю. А он свободно защищается. Можно сделать так. Я свою двойку атаки, его двойку атаки. Моя свободная защита, его за свободная защита. И пробуем. Работаем. Я. И вот так мы себе прорабатываем дальше вот эту всю нашу схему. Мы не будем сейчас уже показывать, все и так уже показано.